63 обращения поступили в Управление по социальной молодежной политике администрации города. И вот по тем данным, которые сообщили мне на данный час, мы обработали уже 21 обращение. И вчера уже первые выплаты поступили на расчетные счета жителей, которые пострадали у нас при пожаре. 22 обращения находятся в обработке. Платежные поручение уже готовы, и мы думаем, что до конца сегодняшнего дня жители получат выплаты. В общей сложности все 63 обращения мы обработаем до понедельника. Я думаю, что в понедельник в крайний срок до обеда жители получат всю необходимую помощь. Напоминаю еще раз, что размер материальной помощи за счет средств бюджета города составляет 25 тысяч рублей.